Смарт-тележка оснащена технологией автоматической идентификации объектов. Это позволяет в режиме онлайн выводить необходимую информацию на экраны планшета и смартфона. Теперь покупатель может быть уверен, что он купит именно тот продукт, который ему нужен, и ничего не забудет. Для этого нужно синхронизировать планшет, встроенный в умную тележку, и свой смартфон. Как только тележка подъезжает к кассе, на ее экране появляется список всех приобретенных товаров и полученные скидки. Также такая тележка дает советы и подсказывает интересные рецепты с продуктами, возле которых останавливается покупатель.